Приветствую вас на своем канале и сегодня в своем видео я вам расскажу, как увеличить или уменьшить панель задач Windows 11. Э, простого способа увеличить или уменьшить панель задач э, через настройки Windows 11, к сожалению, нет. Но можно нам попробовать это сделать через реестр. Итак, открываем реестр. Ну, открыть реестр можно разными способами. Я обычно нажимаю пуск и ввожу рек Edit. Запускаем реестр. Далее мы переходим на вкладку High Key Current User. Затем Software, Microsoft, Windows, Windows, Current Version, Explorer и Advanced. Далее справа нажимаем правой кнопкой мыши, выбираем создать и создаем раздел параметр DWord 32 бита. Переименовываем его как в task: bar C SI. Открываем его, и у нас есть значение ноль. Это у нас будет маленький размер панель задач. Можем поставить единичку. Это у нас будет средний размер. И давайте попробуем поставить двоечку. Нажимаем ОК. OK. Ну, давайте свернем. И в принципе нам надо перезагрузиться. Но можно не перезагружаться, а открыть диспетчер задач и найти проводник. Вот так, нашли мы с вами проводник, нажимаем перезапустить. Вот, друзья, панель задач у нас крупным размером. Так, ну давайте с вами поменяем на э, единичку. Сохраняем, сворачиваем, перезапускаем смотрим, так, ну это стандартный, вроде средний такой, и попробуем значение 0 поставить, сохраняем, перезапускаем, ну и что мы видим, у нас панель задач маленькая, так, ну я наверное верну на единичку, в принципе закрою, запускаю и вернусь в стандартный режим ребят если вам понравилось это видео обязательно поставьте лайк подписывайтесь на мой канал всем пока